У нас план такой, мы сейчас выравниваем тут, вокруг обходим, и делаем из нее пирамидку. Нижние ветки, примерно сантиметров 30. Все по кругу. повыше. А здесь вот эта вся требуха, конечно же, выносится, здесь обрезается все прям под самой стволики. Солики у Брабанта, видите, такие вот. Ну вот и пошли по кругу. Mm -hmm. Родс у нас, если не соврать, 9 лет. Ну вот мы тут отстригли все практически, на сантиметров, ну на 40 на 50. Те ветки уберутся, но это со временем. Сейчас будем смотреть, что будем делать дальше. Сначала надо снизу убрать все ветки. У нас план такой, мы сейчас выравниваем тут, вокруг обходим и делаем из нее пирамидку, посмотрим, что будет. Здесь у нас сосна горная. Поэтому, боюсь задеть ее. Отодвинь там рукой, пожалуйста. Сосну. Держишь? Да. Ну, уже видно, что он преобразился, конечно же. Сейчас мы еще. Преобразим его по жёстке Там осталось чуть-чуть, две палки И одна. Ее обрезаем, получаем шар. Да. В принципе, можно обрезать и получить пирамиду. Надо стремяночку нажми на Пирамиду постепенно. И вверх. Сейчас стремянку ловим. Будем Смотрим, что у нас получилось. Ну, вот эти две палки надо убрать. Однозначно. Вот эту. Да, и вот эту появится. Главное, Я буду смотреть, что шар или пирамида. Можно оставить шаром, потом сделать пирамиду. Ну, мы делаем пирамиду. Да. Шар, шарик у нас есть на ножке. Давай же пирамиду. Главное, ровно с углами. У вот тебя на стволе вот здесь вот надо будет посрезать все аккуратно и до конца вот эти палочки. Ну отсюда соответственно все вытрусить. Ну там пристанище то ли муравьев, то ли еще кого. То есть тут это все сухое убирается. Вот эти Веточки лишние убираются. но вот здесь все убирается. Свол должен быть красивым. Кто сильно переживает, опять же говорю, продается смазка, которая замазывает в порезы. Но я это делаю землей или вообще не делаю. Брабант такая вещь, что я его давно стригу, поэтому знаю, что он очень неприхотливый и стрижку переносит на удар. Вот это все сухое сверху, конечно же, убирается. Можно его стянуть, но я думаю не стоит. Эти стволы уже будут стоять очень хорошо и крепко. Вот эта ветка тоже тут лишняя. То есть ствол делаем стволом, чтобы его видно было, ствол. Ну это все потом будет поливаться. Здесь земли. земля прекрасная. Всю вот эту мелочь убираем. Весь этот хлам вот этот прошлогодний, опавший я сбрасывает хвою почти каждый год по осени внутри поэтому не удивляйтесь там будет ее сильно много можно обрезать и больше дерева и выше в этом ничего страшного нет тем более барабан хотел я его сделать но снег помешал хотел я его в естественном виде оставить очень прекрасно смотрится. Но, к сожалению, Вин не судьба. Да, это лишнее. Ну оставим пока так, там видно будет. Трясем ее хорошо, чтобы все Нет. Ну, просто никто все что-то высохнет и вы увидите потом подойдете снимете еще раз подбегаем палки палки пеньки ну и здесь пеньки, естественно, останутся надолго, но они зарастут, их не видно будет, совершенно не видно, так что за это, если будете стричь, не переживайте, дайте ей 3-4 месяца, и она будет прекрасно выглядеть, и стрижка потом пойдет на ура. Ну, это первоначальная стрижка, так что. Ну, на этом все, уважаемые друзья. Первоначальная стрижка прошла. Теперь будем ждать 3-4 месяца. И, как говорится, потом стричь уже до полной, плотной пирамиды. Сейчас еще вот здесь вот подровняю. До плотной пирамиды. Теперь с устранение последствий. Да, устранение последствий самое. Пожалуй. Грязная работа. Я вот подумала, решила, что я дальше поработаю оператором. Императором. Императором. Но ну, в результате получился у нас брабант вот такой вот формы. Ну, я думаю, обрастет яйцевидный. Я доведу его до... Или пирамида, или конус будет ну довольно красивый. Да даже в яйцевидной форме он смотрится неплохо. Всего доброго! С вами был Евгений Филимонов. Удачи! Питомник Хвойный дворик.